Всем привет, с вами Андрей и вы на канале MadMachines И это третий выпуск сборки DeLorean Он будет очень коротенький Мы соберем левое переднее колесо И на этом все В сборке указано, что надо вот вставить шайбочку и заглушку винта Но этого я делать не буду Это я и уберу и поставлю уже, когда мы будем устанавливать колеса на шасси Давайте быстро соберем и приступим к следующему этапу И пока не забыл со, второго, со второй посылки идет еще в подарок номер 0 знак. Знак очень прикольный идет, он в масштабе 1 к 1, то есть типа оригинальный знак. Но это понятно, что копия, но это очень прикольно. На этом все, теперь давайте собирать. Казать пару слов, резина очень мягенькая, то есть видно, очень качественно сделана, мне очень понравилось. И, в принципе, детализация, вот есть у нас а, ниппель на колесе. То есть очень все качественно.